всех приветствую на своем канале сегодня будет необычное открытие не как обычно у нас сегодня пожалуй буду открывать на ггдропе возможно продолжу теперь вот так вот потому что вальва совсем не окупает планирую продолжить эту рубрику на ггдропе открывать до красного или золотого предмета сегодня буду открывать темный кейс ну здесь шансы побольше и стоит подешевле конечно выпадает охотник стоимость 156 и вот пожалуйста даже сегодня с первого дня на крыгодропе мы окупились результаты я выведу сейчас на экран прошу вас подписаться на канал поставить лайк и скины которые будут нам выпадать будут разыгрываться если на любом видео из этой рубрики наберется хотя бы 15 лайков